Ребят, вы на канале Швитлера. Сегодня я купила вот такие вот профессиональные наушники Airpods и к ним чехол. А еще нам бабушка подарила вот такой вот набор, где надо делать ну... все, кто получил много подарков на Новый год, ставьте лайк. откроем их. Да. Тут скотч? А, да. берем. Ой, ребята, тут уже нету никаких проводов. А, нет, вот есть. Я подумала, нету. Та есть зарядочка, ребят? Только уже я нету. Давай, Ладно, распаковывай Давайте я сейчас открою Посмотрим Сням пленочку на наушничка Только эти наушнички я уже подарю папе Смотрите, они уже большие А мои наушники? Ребята, вот это первые мои были Я один потеряла, но уже знаете Давайте сравним Смотрите, вот тут вот есть такая пимпочка А вот тут вот нету Сейчас, ребята, вторые репосты а... профессионально намного на, на круче. Давайте оденем чехол. Вау, смотрите. что еще есть. О, закрываем. Посмотрите, а, Смотрите, я одела. Оказалось, что я неправильно просто одела стороной, но мне уже, по-моему, пили. И, конечно. Прикольно какой у меня набор для девочек. Ребят, смотрите, какой у меня крутой набор для девочек. Тут есть наклейки для ногтиков. Вот наклейки. Это тоже наклейки. И вот наклейки. А это пилочка такая. Лаки. И накладные ногти. Я обожаю накладные ногти всякие. кто тоже ставьте лайк. Сделай себе ногти. А я свои вай накрасила. Смотрите, какой котеночек свежий. Ребята, кому нравится моя работа, ставьте под этим видео лайк, подписывайтесь на мой канал. Пока!